Я больше не твой, oh, yeah, yeah. стреляю в упор, oh, yeah, yeah. Но мысли порой, ты станешь другой, Но время сыграла, стала чужой, Я больше не твой oh, yeah, yeah. Стреляю в упор. Oh, yeah. И порой ты станешь другой Но время сыграло, стало чужой Я а больше не твой Звязка этих слов И мы играем в любовь, в которой тень Я будто бы сам не свой Хожу словно тень Впереди и сломан день И я не знаю почему, ведь это не моя ступень Но каждый раз мы ошибались Ведь знали, что чего-то мы боялись И в последние секунды нашего падения Мы никогда не придаем этому значения Но смотря в глаза, я скажу слова Я больше не твой порой ты станешь другой но время сыграла стала чужой я больше не твой стреляй в упор но мы порой ты станешь другой но время сыграла стала чужой я больше не твой стреляй в упор